Здравствуйте, вы смотрите программу Неделя спорта. Я ведущий Роман Полинсков. Как обычно, уже в это время на телеканале Универ ТВ. В ближайшие 15 минут я и мои коллеги расскажем обо всем интересном из мира студенческого спорта. Сейчас коротко о том, что ждет тебя сегодня в программе: готов к труду и обороне последний отборочный этап комплекса в Казанском федеральном университете. Первый чемпионат КФУ по игре в DARTS, кто оказался самым метким. Гость студии, начальник отдела организации физкультурно-массовой спортивной работы КФУ Алексей Леванов. Говорим о студенческой футбольной лиге и о спартакиаде Казанского федерального университета. Начинаем сегодняшнюю программу с комплекса «Готов к труду и обороне». 15 мая все желающие студенты Казанского федерального университета могли сдать все необходимые нормативы и получить шанс представлять Казанский федеральный университет на всероссийских соревнованиях. Как все это проходило, расскажет Эльвина Губайдульна. Культурно-спортивный комплекс КФУ Уникс вновь встречает спортсмены. Будь на спорте, брось себе вызов. Именно с таким девизом студенты пришли показать свою подготовку на заключительный внутривузовский этап проекта. От студзасчета АССК к знаку отличия ГТО. Для получения золотого или серебряного знака зачета необходимо выполнить пять представленных организаторам тестирования испытаний. Это челночный бег 3 по 10 метров, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, подтягивание из виса на высокой перекладине для мужчин и Сгибание и разгибание рук в упоре, лежа на полу для женщин. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье прыжки на скакалке. Воспользоваться последним шансом, сдать их зачет АССР России, пришли все желающие проверить свою силу и попасть в сборную Казанского федерального университета. Многие спортсмены участвуют уже не в первый раз, поэтому их сильный дух и стойкость отражались в глазах. Как ни странно, тяжелее всего спортсменам давались прыжки на скакалке. Именно из-за данного испытания студенты буквально теряли свой значок. Несмотря на то, то, что каждый боролся за выход на региональный этап и местный сборный КФУ, все спортсмены поддерживали друг друга на каждом испытании. выпикивали мотивирующие слова и подваливали различными шутками. По итогу пройденных испытаний золотым значком сумели отличиться 11 человек. Лучшие результаты смогли продемонстрировать Аделина Потапова, Магомед Нурмагомедов и Артур Галинов. Именно они представили сборную Казанского федерального университета на региональном этапе, где будут биться за путевку на всероссийский финал ГТО в Челябинске. Ильвина Губайдульна, Кирилл Мукаев, Неделя спорта. Идем дальше. И на очереди у нас новый турнир для Казанского федерального университета. Отборочные соревнования по игре в дартс прошли в этот понедельник в спортивном комплексе «Уникс». Желающих было много, и все ушли как минимум с хорошим настроением, а кто-то и с ценными подарками. Вместе с участниками свою меткость проверяла Елизавета Бурмистрова. 20 мая в КСК Уникс впервые в истории КФУ прошли соревнования подарц. Желающих побороться и показать свои силы оказалось немало. В дружеской и приятной атмосфере студенты КФУ показали отличные результаты. В отборочном туре лучший результат показала Эльвина Губайдулина. Она набрала в сумме 182 очка. Вторым оказался Ренат Мингалеев. Его результат 166 очков и ни одной неудачной попытки. Динара Хисамова заняла третье почетное место с результатом в 140 очков, играя впервые. Не за горами и первые разряды. Хорошие результаты замотивировали игроков на совершенствование своих навыков. Играть довольно редко, но играть не нравится, потому что это э, упражнение на меткость, э, оно всегда вызывает интерес, потому что э, здесь физически твои способности не так важны, и здесь играет роль удача, а когда ты побеждаешь, и ты удачлив, наверное, радости не менее получаешь от того, как ты выигрываешь тогда, когда ты действительно борешься за победу, как спортсмен. После отборочного тура в следующий этап прошли 10 участников. Финал пройдет 23 мая. Игра обещает быть интересной. Елизавета Бурмистрова, Львина Губайдулина. Неделя спорта. Программа продолжаем. Мы у нас сегодня в гостях в студии Алексей Николаевич Ливанов, начальник отдела организации физкультурно-массовой и спортивной работы Казанского федерального университета Алексей Николаевич. Большой привет. Привет, Роман. Поговорим сначала о студенческой футбольной лиге. Предлагаю. Согласны? Да, конечно. А, а Прежде чем мы перейдем к самой студенческой футбольной лиге, друзья, для вас таблица. После сыгранного матча Казанского федерального университета против Казанского государственного медицинского университета, Павловская академия спорта продолжает быть на первом месте, у них 33 очка. Кнету КХТИ 19 очков, Кнету КАИ 18 очков, Казанский федеральный университет до сих пор на пятом месте, но у них уже 13 очков. Медики 8 очков, Энергоуниверситет, ближайший наш конкурент, у них пока что 14 очков, но у них игра в запасе и... Архитектурно-строительные 4 очка. Так, таблицу мы уже с вами посмотрели. Последний матч с медиками 2-1. Долгожданная победа для Казанского федерального университета. Прокомментируйте? Ну, данная победа, да, я соглашусь, здесь долгожданная. Но в первую очередь еще и скажу, и очень сложная была для нас, так как на данном этапе сейчас, к сожалению, команда не, не находится в оптимальной форме. Есть ряд трудностей, с которыми наша команда столкнулась, но а, единственное хотел поблагодарить ребят, то, что все-таки смогли собраться, смогли а, выиграть этот матч. Матч очень сложный был. А, надеюсь, что в заключительном матче чемпионата наши ребята соберутся, покажут а, ту игру, которую показывали осенью. Угу. Остается всего один матч против Архитектурно-строительного университета. На него какие планы? План у нас одни, выходить и побеждать, тем более от этого матча зависит турнирное положение. Останемся мы на пятом месте или поднимемся на четвертое. А у «Энерго» матча больше не будет? Команда «Энерго» университета в турнире-таблице еще должна сыграть с командой КХТИ, но в связи с тем, что... Команда КХТИ и команда КАИ борются за второе место. Я думаю, для «Энергии университета» этот матч не станет легким. И, и той, и другой команде нужны очки. Мы, в свою очередь, играем с аутсайдером чемпионата, но в любом случае на это не нужно обращать внимания, нужно уходить и побеждать. Mm -hmm. Но в любом случае борьба за четвертое место сейчас идет между энергетиками и между Казанским федеральным университетом, потому что по таблице, если энергетики выигрывают свой матч, у них всего 17 очков, это не хватает для третьего места, потому что у КАИ сейчас уже 18. Да, все верно, но у КАИ еще играет в запасе. Mm -hmm. Хорошо. Этот сезон по сравнению с прошлым сезоном, как оцениваете? Ну, если смотреть на турнирное положение, сезон, концовка сезона выдалась не совсем удачная. Есть ряд причин, одна из них, из которой, к сожалению, нашей команде в этом году не пошли на встречу в связи с участием во всероссийском финале. Но в любом случае, те ребята, которые остались в Казани, должны были выходить. Но еще... Расскажу. Ряд турниров в апреле месяце. К сожалению, получили в команде очень большой минус. Ряд игроков были травмированы, и ребята не смогли собраться в оптимальной форме. Надеемся, в следующем сезоне будет по-другому. Будем передавать на более высокие места. Тем более, насколько мы знаем, в следующем сезоне должен поменяться регламент. Формат турнира. И для болельщиков это должен быть очень интересно. А для нашей команды ну, будем подстраиваться под новый формат. На этом с футболом предлагаю закончить и перейти к более локальным новостям, а именно к спартакиаде студентов и аспирантов Казанского федерального университета. А в это воскресенье у нас прошел последний вид. Это эстафета. Прокомментируйте, как там все было. Ну, эстафета в данном формате у нас проводится уже третий раз. Формат новый, в отличие от ранее проводимой апрельской эстафеты. Да, мы вынуждены проводить именно на стадионе, но в любом случае к данному виду спорта есть большой интерес. Команды готовятся усердно и показывают очень интересную борьбу. В связи с тем, что ряд институтов у нас э, находится э, в одинаковой примерно э, форме, положения, э, поэтому мы увидели яркую и интересную борьбу до последнего, э, не могли сказать, кто все-таки выиграет. Но, да, здесь у нас есть э, несколько претендентов, э, два из них, в принципе, оправдали ожидания, но есть команды, институты, которые э, удивили, нас как организаторов и так, Это, например, так, да? так и болельщиков, но если посмотреть турнирное положение в комплексном зачете команды Елабужского института, они поднялись на третье место, отодвинув позади себя, оставив Институт физики, юридический факультет. Uh, поэтому Елабужский институт, в принципе, здесь можно отметить, как с положительной стороны. Mm -hmm. Челны, то, что в этом году забрали себе две награды в этом забеге, в этом мероприятии, как это оцениваете? Но uh, здесь uh, не только Челны хотел бы отметить. Если рассматривать uh, Набережный Челнынский институт, они подтвердили, что они на данный момент сильнейшие в мужской эстафете, они второй год подряд uh, выигрывают. И в комплексном зачете. По негласному, негласной договоренности мы с институтом договорились, если команда в любом виде спорта выигрывает кубок 3 года подряд, мы этот кубок оставляем вещи. Ну, в, в этом году можно отметить первый наш подразделение, это Институт управления экономикой и финансов, который на протяжении нескольких лет выигрывает женскую эстафету, у них уже 3 года подряд. Кубок остается, поэтому мы данный кубок оставляем навсегда. В следующем году уже в женском эстафете будет у нас новый кубок. А это останется на вечное хранение в институте. И говоря, кстати, о общем командном зачете, «Спартакиада» у нас подошла к концу. Теперь давайте взглянем на таблицы групп спартакиады студентов аспирантов Казанского федерального университета. Начнем с большой группы. Первое место – Институт управления экономикой и финансов. У них в активе 165 очков. На втором месте – юридический факультет. У них 160 очков. На третьем – набережный Челнинский институт КФУ. У них 154. Остальные результаты большой группы вы видите у себя на экране. В малой группе институт физики, первый у них 147 очков, вторые институт геологии и технологий технологий, у них 122 очка, третий институт математики и механики имени Лобачевского, у них 100 очков с половиной. Остальные результаты, остальную восьмерку вы можете видеть у себя на экране. Спартакиада подошла к концу, общая оценка в этом году. Спартакиада в этом году показалась, на мой взгляд, очень интересной. До последнего вида решался, кто же у нас станет победителем. Если рассмотреть малую группу, то в принципе там за 3-4 вида до окончания уже было понятно с первым местом, то в большой группе буквально ждали последнего вида, ждали итог эстафеты. Но в этом году у нас, как было ранее сказано, Институт управления экономикой и финансов вернул себе первую строчку. Очень радует на финише э, команды юридического факультета. Последние видны, буквально они запрыгнув в вагон. Э, показали оч очень серьезный результат, высокий. Э, в связи с этим они поднялись на второе место. Но и э, в некотором плане, наверное, не повезло на чернувскому институту, так как идет у них немного э, провал получился в игровых видах. Но в любом случае э, команда... Института очень серьезный, очень сильный соперник для остальных. Я думаю, на следующий год у них немножко улучшатся результаты и покажут выше результаты. Если рассмотреть малую группу, здесь радует также Институт геологии, нефтегазовых технологий, ну и в который год подряд у нас... Или в, при, в призерах находится, или рядом с призовыми местами это Институт математики и механики. Угу. Довольно-таки дружная команда, дружный коллектив, небольшой институт. Ну, и поэтому, я думаю, они и показывают неплохой результат. В этом году попали даже, еще раз повторюсь, опять же, в призеры. Вот вопрос по Институту социально-философских наук и массовых коммуникаций. Раньше это была крепкая команда, сейчас она замыкает турнирную таблицу в большой группе. Девятое место из девяти возможных. Что с этими ребятами случилось, по вашему взгляду? Ну, на мой взгляд, можно немножко поработать с ребятами. В принципе, есть перспективы. Да, наверное, на призовую тройку претендовать им тяжело. Но есть виды, где можно потянуться и закрепиться в середине турнира таблицы в большой группе так алексей Николаевич ливанов начальник отдела организации физкультурно-массовой спортивной работы Казанского федерального университета был вместе в студии алексей николаевич большое спасибо за такой большой диалог за такое интересное интервью спасибо вам роман за приглашение вот, надеемся то что у наших сборных все получится в конце сезона вам удачи спасибо Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. Что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Полинсков. Вы смотрели программу неделя спорта. Еще увидимся. До скорых встреч.